Привет всем сегодняшнее видео будет полезно тем которые снимают сами себя которые так бы назвать сам себе режиссер сам себе оператор и мы поговорим сегодня об дистанционном управлении в моем случае это дистанционное управление оригинальное от gopro предназначено для gopro моделей и поговорим об ее э, преимуществах и недостатках, которые я уже нашел. Так что все оставайтесь, а мы продолжаем. война войной съемки съемками а обед по распорядку так все в контейнере опустошили и в будем пить чай зеленый чай с медом и прикусывать лакомством это рисовый пирец с репчатым маслом Бусор выбрасываем в бак, контейнеры рюкзак, собираемся и погнали дальше делать обзор. Этот был рюкзак я делал обзор, если честно о нем немножко стало хуже, немножко узковатый рюкзак, но или надо поменьше добра иметь, тогда будет как раз, когда у тебя добра навалом, получается, что рюкзак немножко маловатый. Камеру и погнали И вот в таком случае Вам надо Если у вас нету дистанционного Вам надо Возвращаться Запись идет Выключать камеру И ехать дальше а мы можем как бы а мы можем за счет этого дистанционного как бы сначала поставить камеру отъехали если едем к камере и потом включаем только или наоборот если отъезжаем от камеры э, начали запись отъехали от камеры остановились выключили и возвращаемся забирать камеру это сохранит немножко больше памяти на карточке тем, кто снимает 4К это как бы более более э, актуально и теперь я вам продемонстрирую это дистанционное как оно выглядит поближе как оно включается и обо всех функциях поговорю так вот, само сам дистанционный пульт выглядит вот так вот он если взять GoPro камеру это GoPro камера теперь в медиамоде э, но по экрану вы можете вот примерно вот э, как экран GoPro этот э, э, дистанционный пульт выглядит вот так вот такой величины так что э, Тут есть три кнопки, кнопка включения камеры, она же переключается через режимы, это режим э, видео, режим фотографии и режим таймлапсов или тайм варпов, как, как правильно на Google Pro я уже не понимаю. Это настройки, вот тут минималистические настройки и здесь старт-стоп записи. Он же, эта кнопка, отвечает тоже за, как бы, в меню, когда вы что-то выбираете, окей. И вот эта кнопка через меню ходим. И маленький экранчик. Экранчик, правильно, очень, правда, очень маленький. На нем информация. Так уже, если, если вам уже со зрением немножко не очень, уже надо надевать очки. Сигнальная лампочка, когда запись идет. Сзади здесь петли для ремешка на запястье и вот такой замочек, как бы можно на ключи, можно вот на, на такой ремешок на шею и вставляете и все, он уже как бы закрепился никуда. Здесь тоже подключается и и зарядное устройство, кабель зарядного устройства, он тоже такой же, как крюк, и также подключается, и уже никуда не вытащите. Знаю, на Телесин модели есть на магнитах, может на магнитах и удобнее, но если пульт заряжать где-нибудь в рюкзаке, например, когда вы уже отсняли, что вам надо, и бросили этот пульт в рюкзак, вам может как бы от магнитов отойти контакт и пульт не зарядиться. Так вот, не знаю, что лучше, что хуже, но вот GoPro решили так. Этот вот как бы брелок на ключи мне нравится больше, так как у меня на руке часы есть, у меня здесь на руке тоже цепочка. Так что я не хочу еще, еще один девайс как бы на руки одевать. Мне очень удобно на, на шее его вешать. И теперь включаем камеру. Э, нажимаем, начинает искать Wi-Fi. И камера включилась. Пожалуйста, камера включилась. И теперь вот вы видите... Вот вы видите, что, что видно в меню, и я, это 17 э, кадр, как бы все отображается, то же самое, что и на, на меню, вот это, э, на, на экранчике GoPro. Нажимаем кнопку э, меню, и она нас при, э, э, как бы... Можно теперь выбрать эти сцены, что кино, что стандартные, что еще какие-то с помощью. Вот если вы видите, очень маленькие, да, очень маленькие буквы. И уже без очков как бы не очень-то разобраться. И с помощью, по-моему, да, с помощью этого кнопки мод переключаемся по режимам уже которые уже есть настроены на, на камере, которые уже у вас как бы введены, введены в память на камере. Там, например, это кино, стандартный. Там на одном вы можете ставить 1080-60, на другом 4К-25 или, или сколько вам удобно. И вот по этим, по этим пресетам вы переключаетесь выбираете пресет например вот выбрали вам надо нажимаете на кнопку вот это эта кнопка обозначает как бы кнопка и окей OK. и теперь у нас есть 2 и 7к и 100 100 кадров в секунду я поставлю опять на cinematic идет по кругу вниз и потом вверх можно выйти есть кнопка exit тоже можно выйти начинается дождь да нам сегодня обещали в 3 часа дождь не обманули немножко обманули 3 15 уже но придется куда-нибудь залезать под деревья так как sony камера не любит дождя Здесь тоже показывает батарейку камеры. Не знаю, сколько эта батарейка держит. Я в документах ничего не нашел. Нашел только что. Она водозащитная до 10 метров. И Wi-Fi сигнал ловится до 180 метров, по-моему. Только при хорошем, как бы, незагруженном там э, всякими всякими там э, сигналами в воздухе до 180 метров здесь этой кнопки вот переключаемся по таймлапс э, видео фото и тоже вот например нажимаем делаем фото раз два три фото сделанные и опять же через моды вставляем на видео и нажимаем выбираем ок а уже даже не надо выбирать ок все все выбрали на телесине еще есть одна кнопка она э, там обозначена э, этим э, звездой и как бы избранная кнопка что вы выбрали например выбрали ваш пресет там например тайм варп какой-то и снимали-снимали например видео и нажали на эту звездочку у вас сразу камера переключится на вами выбранный пресет на например в данном случае на тайм варп и будет не надо будет через меню идти через меню идти на на настройки таймварпов а сразу вот избранное меню это меню можно можно выбрать какое только угодно здесь этой функции нету так как бы я считаю минус для gopro оригинального пульта но вот как бы есть как есть и вот нажимаем видео все видео пошло нажимаем стоп камера остановилась Нажимаем. Теперь как бы по модам идем. Если хотим, хочем выключать камеру, надо нажать эту кнопку выключения и поддержать где-то 2 секунды. Камера тогда отключается. Но ну, а мы идем под деревья куда-нибудь. Так, поставили точку на карте. И попробуем отъехать э, насколько-то проверить сколько далеко берет Wi-Fi модуль и сколько далеко включается запись 4396 и здесь GPS пока пока показывает надо смотреть только в камеру чтобы иногда зеркало чтобы камера сама не уехала куда-нибудь 100 фиц мало едем дальше 100 фиц это будет 30 метров да мало ну и теперь остановимся Камеру я еле вижу. Это уже будет точно метров сто. Вот там второй мусорный бак. Если видите, там рядом этот спасательный круг. Вот есть оранжевый рядом. Так, сколько? Здесь. Но один мили. Это примерно 160 метров но ну, еще да, еще есть сигнал. Поехали дальше. Или попробуем поставить старт запись, а уже пропала. И опять появилась. Значит, я телом за... закрываю. Так, нажал запись, помахал, все, включаем. И поехали чуть дальше. Поехали чуть дальше. Держу пульт, как бы чтобы не закрывал своим телом. Вроде пока показывает Wi-Fi. И остановимся. Спидометр 43.9.8. Показывает. Wi-Fi отключился. Ну-ка, мы, конечно, этот не самый лучший способ. Да, Wi-Fi включился. И теперь помашу другой рукой. Запись. А Wi-Fi отключился... Wi-Fi отключился. Ну-ка попробуем чуть ближе. Камера не ловит. Оп. сука Чуть не упал. Чуть не упал. Так, камера поймала. И это сколько будет... Сколько это будет в метрах... Ну, больше 100, это стопудово. Сейчас нажимаю запись и машу правой рукой. Вот. Примерно так. И попробую задом теперь ходить, так как я своим телом закрываю Wi-Fi модуль. Выключу запись. Запись выключилась. И я отхожу медленно задом, смотрим, пока сигнал вроде видно. Да, пока видно. И потом попробую посчитать, сколько будет шагами, так как не придумал хорошего способа как измерить измерить расстояние сейчас проверим на правую левую руку все есть все сигнал пропал но запись продолжается надо пару шагов делать вперед запись продолжается и Wi-Fi пропал. Возвращаюсь медленно очень, чтобы подключился сигнал. Но пока, как вы видите, сигнала нету. Но это будет 100 метров, это точно будет. Может, чуть больше. Я уже приближаюсь к велосипеду. Значит, где велосипед? Это как бы э, расстояние такое оптимальное для работы Wi-Fi-сигнала. Все показывает, что запись есть. Но, опа, включилась. Хорошо, включилась. Я выключаю запись. Запись остановилась. И теперь... Включаю запись и поднимаю обе руки вверх так обе руки вверх это сигнал как бы э, самый дальний, самая дальняя точка и теперь мы попробуем считать шагами я вешаю этот брелок на, на шею и посчитаем пешком шагами сколько шагов получилось у нас, это будет самое точное. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, три, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 106, 50, 1, 10, 10, 2, 3, 4, 5, 6. 166 шагов. Считайте, посчитаю, сколько мой шаг и ставлю вставку внизу. Вот столько вот берет этот Wi-Fi модуль. Не модуль а э, этот э, пульт и э, вот столько телесин берет точно меньше Но это уже как говорится смотря смотря э, для чего кому нужен пульт э, цена конечно два раза дешевле я за него платил где-то э, по моим Деньгам 55 фунтов, но у меня есть скидка э, на товары GoPro, он стоит конечно дороже, пришивать к нему можно до 50 GoPro камер, но это вряд ли у кого есть э, столько много, но в одно время управляет только одной, так что без разницы сколько пришиваем к ней, э, главное сколько управляем за, одно, за один раз, так что телесин по-моему то ли 6 камер может пришивать управляет одной а GoPro 50 пришивает управляет тоже той же одной камерой что вам удобнее какая камера э, то есть какой пульт для вас э, есть э, преимущество э, длина э, расстояния сигнала или, или цена за одну цену этого можно купить два э, телесина да телесины они как бы вроде как бы ничего я сам даже удивился после обзора э, просто человек э, я думал что это конкретная китайская херня но но как посмотрел оказалось все все нормально и, и понравился очень как бы мне этот пульт здесь сзади Пластик, здесь резина и здесь стеклышко. Как говорил, 10 метров можно нырять с ним. Для дайверов это уже, на насчет телесина я не знаю, как телесин там для дайверов. Удобно, есть возможность с ним нырять или нет, но этот водонепроницаемый. Во время записи видео можно сделать отметки на тайм-линии, которые показываются в программе GoPro Quick. Вот видите эти желтые точечки. Это называемые Highlights. Их можно добавлять на пульте, нажав кнопку включения-выключения. Она же кнопка называется Mode. И вот появляются вот такие точечки желтые. Как повторюсь, только в программе GoPro Quick. Эти точечки можно убрать. Вот на них зайти мышки и можно их убрать. На Final Cut эти хайлайты не обозначаются. Вот сегодня такой тест-обзорчик получился. Всем, кому видео полезное или понравилось, ставим палец вверх, подписываемся, нажимаем на колокольчик. И до следующих тестов, обзоров и других видео. Чао, пока!